Всем привет, друзья! Вы на канале ТВ. В данном ролике я вам покажу все пасхалки и грядущие обновления в игре Among Us. Ролик получился максимально содержательным, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Но прежде чем начать, также я хочу рассказать одну очень интересную новость. То, что прекращено обновление в игре Among Us на Nintendo Switch. То есть, все владельцы Nintendo Switch... Ранее могли играть на новой карте, которая называется The Airship, но недавно разработчики удалили новую карту и все скины. Ну а теперь переступаем к разбору всех пасхалок в грядущем обновлении. Я разбор начинаю с данной локации на новой карте. Почему же я начал с этой комнаты, потому что здесь сразу две пасхалки. Самая первая пасхалка находится у нас в окне. В окне мы видим очертания код объекта, данный объект является и если вы проходили Генри Стикманн Коллекшн, то вы наверняка встречали вертолет на протяжении всей игры. А вторая пасхалка это карандаш, которая находится, как не было бы иронично, около Генри. В одном из способов переместиться с одной стороны на другую, можно было бы использовать карандаш. Однако карандаш не смог принести нашего персонажа, но он попал на локацию. Но следующая пасхалка относится к красному рубину. В игре Монкаса данный рубин нужно почистить. Ну а в игре Генри Стикман Коллекшн нужно было его украсть. На той же локации мы увидим еще одну пасхалку, помимо красного кристалла. Также есть золото. Данное золото пытался тоже украсть Генри со своей подругой в игре Генри Стикман Коллекшн. В этой же комнате нужно провести картой для того, чтобы открыть дверь. Данную дверь тоже нужно было открыть в Генри Стикман, но только там были чуть другие способы. Ставь лайк, если ты тоже ненавидишь проводить картой. Ну и также четвертая маленькая пасхалка находится в этой комнате. Это мемные пиксельные очки. Но последняя пасхалка, она достаточно печальная. Но прежде чем ее показать, я хочу спросить, поставил ли ты лайк. Это прям очень сильно важно. В общем, переходим к последней пасхалке. Вот так выглядит анимация «Поражение», когда тебя выкидывают из корабля в игре «Аманкас». А появилось это все из «Генри Стикман Коллекшн», когда вот этот усатый человечек предал Генри. Из-за того, чтобы Генри не мешал вот этому усатому человечку стать лидером клана «Шляпок». В голове у многих возникает вопрос, почему же две этих игры так взаимосвязаны? Здесь все очень просто. Игру Генри Стигман и игру Амон разработала одна компания Inner Slots. Ну а ты был на канале Чайок ТВ, и надеюсь, я лайк заслужил, и ты его поставишь, если ты досмотрел до этого момента. то Тогда напиши в комментариях хэштег жду.